Сегодня мы в гостях у компании Мистер Дорс. Это ателье мебели. У нас сегодня экскурсовод замечательный, это телава Вероника. И мы сейчас только что побеседовали, чем Мистер Дорс вообще знаменит, чем отличается, как он может помочь дизайнерам, либо клиентам в создании красивого, качественного интерьера. И сейчас, наверное, мы покажем просто шоу-рум для тех, кто еще не был, либо кто будет, как он выглядит, да, и на что обратить внимание. Да, конечно. Проведет нам экскурсию Вероника, а я буду спрашивать и двигаться вперед и вы будете вместе с нами изучать всю тему. Поехали. Поехали! Мы находимся во флагманском салоне Мистер Дорс, который расположен в бизнес-парке Румянцева на третьем этаже. Здесь обновленная экспозиция, поэтому сейчас мы вам все расскажем и покажем. Мистер Дорс заготавливает мебель по индивидуальным размерам в такие жилые зоны, как детские, кухни, гостиные, прихожие, кабинеты, гардеробные. Системы хранения можно обставить нашей мебелью всю вашу квартиру. Основы это панели, угу. какие они бывают, что за типы панелей? Корпус нашей мебели выполняется в двух вариантах: это либо ЛДСП панели, либо панели МДФ, отделанные пленкой либо эмаль. Насколько я понял, что в принципе какой-то эксплуатационной разницы нет. Разные цвета, да, там по дереву, угу. либо да, отделка угу. и декор. Отличает. А вот посмотрим, пойдем пока еще в кухню, да? да? Они могут быть использованы на шкафах, на кухне. Шкафах, да? кухня, да, в принципе, в любой мебели, которую мы делаем. И уже э, на корпус навешиваются фасады, которые э, здесь имеют большую вариативность и большой ассортимент материалов. Фасады открываются, и внутри у нас идет наполнение. Да. В данном так. случае это скрытая это вытяжка. вытяжка. Угу. Фасады выполнены здесь из МДФ в эмали. Причем рельефный эмали. Следующая важная вещь ну, по категории, да, из чего все состоит, это петли, они забрендированные. Помимо петель мы используем ящики с направляющими блюм. Это легко-боксы с доводчиками, которые выдерживают до 40 килограмм. Помимо сплошной поверхности есть еще. Да, есть рамочные фасады. Uh -huh. В данном случае это фасад FUTUR, который выполнен из алюминия с врезной ручкой FUTUR. По конфигурации мы обсудили, что есть сама панель, uh -huh. есть направляющая, есть свет внутри, который можно в разных конфигурациях встроить. Да. И столешницы, если это кухня. Да, кухня это столешницы и, естественно, стеновые панели, либо как это принято назвать, фартук. Здесь делаются еще столы, насколько я понял, но столы не для гостиных и не для столовых, а именно не, для Да, не, не обеденные группы, все да, верно, а офисные столы, рабочий домашний кабинет, также можно изготовить мебель и в офис. Так, пойдем дальше, потому что я вижу там классическая да. модель. Фасады могут быть не только разных цветов, но и разных конфигурации. И я знаю, что еще спальня делается, да, и текстиль. Да. То есть, давай посмотрим про эту часть. Да, то есть можно изготовить помимо мебели в современном стиле, также э, мебель с классическими фасадами и декоративными классическими элементами, такие как карниз, рельефные э, торцы на корпусе, цоколь, замки. И, естественно, дополнить все это вот такой интересной фурнитурой. Мы можем изготовить... Помимо корпусной мебели, еще и кровати а, с мягким изголовьем. И также дополнить это все текстилем. Шторами, пуфами, подушками декоративными и чехлами. Если мы берем вот этот шкаф, например, да, вот он открывается. Mm -hmm. Здесь у нас есть внутреннее наполнение. Yeah. И, как мы обсудили, получается, внутреннее наполнение может быть в разных конфигурациях по цене. Mm -hmm. То есть самый минимальный уровень, если мы хотим подешевле, mm -hmm. да, средний и... Максимальный. В чем отличие, если здесь где-то показать, допустим, вот этот шкаф, либо какой-то другой, в чем отличие минимального и максимального? Ну, минимальный, конечно, по бюджету наполнения, это будет вешало для плечиков, для хранения одежды, далее это полки и премиум сегмент, это если мы уже дополняем шкаф выдвижными ящиками, либо это будут аксессуары типа брючниц для хранения галстуков. Ящики из, фан... mm -hmm. из фанеры, они бывают разные, то есть бывают из ЛДСП сам э, ящик, бывает из фанеры, а также легро-боксы, металлобоксы. Посмотрите, вот прихожая. Да, прихожая тоже выполнена в классическом стиле, рама идет 50 мм. Вот здесь мы видим торцевое вешало, то есть если у вас не позволяет глубина сделать э, стандартно для плечиков, для размещения одежды, можно сделать вот такой вариант. Дотянусь. Да, вот тоже с газ-лифтом угу. угу. Это вот уже более подороже да, Любые конфигурации Да, конечно угу. конечно. То есть вот эта вставка, она, конечно, добавляет уже стоимость, Но и внешний вид играет совершенно новыми красками Панель бозри рельефная По свету, получается, есть линейные, мы видели подсветки Есть точечные. точечные. Угу. Теплый, холодный свет Это тоже можно выбрать Для того, чтобы сделать разные сценарии Здесь представлен кабинет а, директора салона а, В серии «Итальянская классика» Здесь мы видим уже панели тамбурата для а, исполнения корпуса, вот с такими декоративными рельефными накладками из патиной. Здесь мы видим раздвижные системы дверей со стеклом с фацетом. Вот такие декоративные арки выполнены из дерева, замки, карнизы, стеклянные полки на таких изящных полкодержателях и рабочий стол выполнен из толстой столешницы и имитации тоже вот такого карниза красивого. Все в одном цвете, Всё с одном материалом. Цвете. Да, фурнитура тоже подобрана вся в одном цвете, в одной стилистике. То есть вы можете заказать не только, например, какую-то библиотеку, стеллажи, витрины, но дополнить это все, все рабочим столом, тумбами, комодами, в общем, все, что необходимо для а, дополненного интерьера. Современная тенденция? Они, получается, так слегка затонированы. Помнишь, как раньше стекла были в машинах, а -а -а. тонировка такая? Сеточкой, да. Сеточкой, да. Вот сейчас это тренд очень модно делать такие раздвижные системы. Здесь можем посмотреть, что они достаточно высокие и выполнены в матовом графитовом цвете, который сейчас пользуется, опять же, популярностью у наших заказчиков. Высота какая возможна? Максимальная высота корпусной прощения. панели возможна 2,77, а двери раздвижные можно сделать в нише до 3 метров высотой. Есть аксессуары. Здесь уже для такие обуви. металлические. Да, uh -huh, интересно. Все выполнено в одном цвете а, с рамой раздвижных систем, с треком. Корпус выполнен из декора акация, но при этом кромка у него сделана в другом цвете графит. Это тоже смотрится интересно, необычно. И таким образом мы можем разделить, грубо говоря, фасадную часть и внутреннюю часть. Остров или что это? Да, остров. Но здесь на самом деле образцы корпуса, образцы фасадов. Они собраны здесь в одном месте для того, чтобы заказчики могли положить, например, посмотреть, какой вариант подойдет им больше. То есть вот такой фасад. Смотрим. Либо же это будет вот такой фасад. Все, и на месте уже подобрать. Ты сказал, что цветов... Достаточно много, да? Да, цветов очень много. И разные модели. Чем они отличаются вообще? Нужно ли знать там, состав свойства, либо достаточно мне по цветам ориентироваться по изенностокситам, может быть, либо, может быть еще какими-то параметрами они отличаются, кроме визуального? Но ну, получается, если мы берем панели ЛДСП, она из себя представляет древесно-стружечную плиту, которая отделана ламинатом. По-другому называется еще меламином. Прессованная бумага с различным добавлением связующих материалов. Кромка может быть в цвет пласти, либо отличаться, как мы до этого посмотрели на шкафе. И производитель данных панелей является Эгер. То есть это ведущий а, производитель а, ЛДСП Австрии а, с классом экологичности Е1. То есть не выделяет никаких токсичных ядовитых веществ. И мы, получается, смотрим, если ЛДСП, он имеет свою а, цветовую гамму. Если мы уже выбираем материал, например, МДФ, то он идет в двух вариантах покрытия. Либо это будет пленка, которая имеет свои декоры, либо это будет эмаль которая будет покрашена со всех сторон. Не только декорами, которые представляет мистер Дорс, но еще и можно покрасить в цвет по вееру Урал. А я еще знаю, что можно из любого каталога своих... Фотографии что-то придумать, сделать, и будет у тебя персональная цвет либо покраска. Не то, что даже покраска, а можно на любую панель действительно LDSP, MDF, либо стекло нанести ультрафиолетовую печать, изображение, фотографии. То есть, например, дизайнер-архитектор что-то сам придумал, нарисовал какой-то принт, и это все можно изобразить на фасадах мебели. Здесь у нас деление получается. Uh -huh. Это почему? Uh -huh. Что это? А, ну, просто да, это такая задумка, так сказать, дизайнерская, чтобы разделить вставки еще декоративным профилем и сделать, грубо говоря, три вот таких фрагмента. Фрагментов может быть в одном полотне до шести штук одновременно, то есть либо полноценное, полноформатное, либо до шести штук делить горизонтально. А ручки, фурнитура, это большой потолок какой-то да, есть, да. который можно использовать? Вот, да, можно посмотреть как а -а -а. раз вот здесь представленные ручки. То есть, либо это матовое серебро, либо хромированные вот такие блестящие ручки в белом цвете, в коричневом и в черном. А также представлена линейка для классической мебели в бронзовом и золотом цвете. Используются стразы Сваровски и различные другие кристаллы. Так, это возможные варианты. Искусственного столешницы. камня, да, столешницы, либо стеновой панели для кухонь. Мы делаем столешницы либо из пластика, либо из искусственного камня, либо из натурального камня и кералана. То есть, вот они представлены все здесь. Можно посмотреть и выбрать что-то интересное для себя. Здесь выполнена стеновая панель, либо фартук меньше высоты, то есть и остальная часть используется уже для хранения аксессуаров, либо различных специй. В принципе, интересная такая задумка, чтобы только основная часть скрывалась от там, брызгов, попадания, приготовки каких-то продуктов, масла и прочего. Да, открывание от нажатия, здесь идет фиксатор push to open. Внутреннее наполнение всегда можно согласовать с клиентом, и в зависимости от разного внутреннего наполнения цена может варьироваться там, до трех раз получается. Да, все верно. То есть от самого дешевого, визуально выглядящего одинаково, mm -hmm. до достаточно дорогого, но при этом дорогого функционального, то есть клиент уже сам может прийти. Как дизайнеры работают, они mm -hmm. показывают сначала общую концепцию да, того, что мы видим. Общее впечатление, если все устраивает, то дальше уже можно прийти к менеджеру, который дизайнер одновременно, да, и им да. уже подскажет, поможет. Все это собрать. Да, мы вот правильно, ты поправился, Станислав. Мы называем своих сотрудников не менеджеры, а дизайнеры мебели, потому что они имеют профессиональное образование, они рисуют в 3D программе уже композицию и могут вам посоветовать подобрать что-то конкретно под ваш интерьер. Я вот вижу гардеробную. Да, да, достаточно. гардеробную. Здесь очень Но. интересная система дверей. Здесь уже вставки, как вы видите, идут вертикально, а не горизонтально, как наблюдали вверх, до этого. Сочетается вверх. стекло. ЛДСП И опять же, видишь, здесь идет вот такой переход То есть эти вставки находятся не в одной плоскости А выполнена дверь ступенькой да, это очень интересно. Интересный. Везде на дверях стоит уплотнитель для того, чтобы когда он подходил, например, к стене, он не оббивал ее своим металлическим профилем, а сглаживал именно вот этим амортизатором. Есть еще помимо корпусных систем, вот такая модульная система, которая выполняется на алюминиевых стойках. Стойки идут с креплением пол стена, Пол-потолок и П-образные. Таким образом, вы можете, покупая вот эти полка-держатели и сами, например, полки, дополнять композицию по вашему удобству. Если необходимо, там, например, их раздвинуть, вы можете это сделать очень легко и просто, в домашних условиях, даже без нашего установщика и службы сервиса, раздвинуть полки, либо сузить, либо добавить. То есть, это такая модульная... Высоту, если захочешь поменять, то можно будет сделать... Да, просто открутить полку-держатель, опустить эту полку, сюда поставить более габаритный, например, какой-то объект, и все. Что уже, конечно, не сделаешь с корпусной системой, потому что здесь все идет на эксцентрика, которые закрыты вот такими вот заглушками. Такая система, она более мобильная получается, и более легкая, за счет того, что нет боковин корпусных деталей. Дизайнеры уже в вашем салоне... Поможет сконфигурировать именно где как поудобнее сделать, да, предложит какие-то варианты угу. и можно будет выбрать. Да, замечу, что нет каких-то стандартов и когда приходит клиент, мы отталкиваемся непосредственно от его э, желания, от его, так сказать, распорядка дня, потому что, ну, любой дизайнер опытный, он будет отталкиваться от э, действий. То есть, если вы привыкли, например, делать так и никак иначе, то и нужно отталкиваться именно вот от вас. Все мы тоже разные, и это касается гардеробных, у нас разный рост, у нас там разное количество обуви, разный размер обуви. И именно от вас мы будем отталкиваться, когда будем там располагать вешало, например, на какой-то определенной высоте, чтобы вы дотягивались, чтобы, там, например, полки были нужной глубины, чтобы поместилась вся ваша обувь и прочее девушек. <laughs> да, мечта для девушек. В общем, ждем вас в гости. Приходите, будем рады видеть. Спасибо за экскурсию. Да, вам спасибо.